Mm-hmm. Меня зовут Франсуа Мадеме. Я родился во Франции, но а, я уже живу в Донецке 8 лет. Я приехал в 2015 году, но когда, понимаете, все события начались. Просто хотел посмотреть своими глазами и решил остаться. А, дальше я остался и в 2016 году я начал петь и работать а, в Донецкой филармонии. Теперь я, я, конечно, в Мариуполе уже месяц, и я хочу всем сказать, что все будет хорошо. 60, Здесь 60 человек жили. Мы их эвакуировали два дня назад, а вообще в квартале 120 гражданских лиц. Мы нашли и эвакуировали. Здесь для них, например, это была кухня. Чтобы вы поняли. Азовцы здесь, они еще успели до нас вот, в, лес, в этих подвалах гранатами в руках и, короче, взяли заложников аляторно. И уехали там, в завод. Вы эвакуируете, Франсуа, да, вот людей? Это сейчас моя вторая главная задача ага. – э, кормить, найти воду. Э, приносить воду? Да-да-да, приносить э, своим ребятам. и. Тоже же э, мир не в лицам, воду, вот, Это обеспечение тоже амуниции, рации, все то, что нам надо, чтобы тоже э, дальше воевать. Хотя я в Донецке, в Донецке певец, а здесь я все-таки исполняю все команды, как простой солдат. Так что сколько надо, сколько и здесь я буду. Но я думаю, все это скоро закончится. Защищать Донбасс, это защищать русских. У меня с тобой сейчас пять человек, мирных людей. Я их сейчас отвезу там, где безопасно. Поехали. Так, мы приехали. Спасибо. Пожалуйста, Спасибо. большой пожалуйста. Мы приехали со мной пять человек. Они сейчас на блокпосту. Там будет автобус и эвакуация да? без них. Все. Все хорошо, да? Все будет хорошо. Больше не бойся. Спасибо России. Вы понимаете, вот когда все началось в 2014 году и все события, мы его в Франции посмотрели издалека, и нам было страшно. хотели э, с наследниками э, русских иммигрантов э, своими глазами посмотреть, и мы... Приехали, в конце концов, в начале 2015 года. Мы думали, мы будем вот только просто там две недели просто посмотреть. А оказывается, мы решили остаться, потому что менталитет, потому что задачи, потому что перспективы для нас были интересными. И я, конечно, ни о чем не жалею. Я сразу попал в опольчение, познакомился с Абхазом а дальше познакомился еще с замечательными людьми и э, оказался э, певцом в Донецкой филармонии. Это просто замечательно быть в Донецке, потому что люди там замечательные. Как ты относишься к мирным украинским людям? Ну, это очень сложный вопрос. Я думаю, что нормально отношусь. Я, конечно, у меня нет никаких претензий, но это очень непростой вопрос, потому что вы понимаете, что 70% украинского населения – это э, русские. Я считаю, это русские, это люди русского происхождения. Так что я, конечно, хорошо отношусь ко всем. Националисты Азова и им подобных организаций. Тоже очень, очень тяжелый вопрос, понимаете, эти люди себя очень плохо ведут а, во все, и даже к своим а, ребятам и к гражданским лицам. Мне очень жаль, что люди могут там попасть и думать, что это правильное решение. О чем мечтаю? Ну о больших гастролях э, в Донецкой области. Обратись, пожалуйста, к жителям Донецкой народной республики. Ну, я хочу вам сказать, что я вас всех люблю, обнимаю крепко. Я надеюсь, что у вас сейчас все хорошо и что завтра и что через месяц все будет лучше. Понимаете, я думаю, что наконец все это закончится и победа за нами.